Доброе утро, страна! Вставай, вставай, пора двигаться, пора бежать вперед, на встречу со своими мечтами. Хватит уже валяться в постели, ведь впереди так много всего прекрасного, весь мир открывается перед тобой, а ты никак не выползишь из кровати. Знаешь, как победить марафонца? Я открою тебе секрет. Слушай внимательно, нужно начать бежать на три дня раньше. Скажи себе, что все будет хорошо, все будет так, как ты захочешь. И я верю в тебя, я горжусь тобой, и я люблю тебя. С добрым утром!